Приветствую вас, друзья, на канале IndexRate. Анализ рынка на сегодня, 24 августа 2022 года. Сегодня мы с вами традиционно разберем рынок, посмотрим на главную криптовалюту, посмотрим на некоторые индексные и индикаторные показатели, а также некоторый фундаментал.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 Индекс страха и жадности отпустился на отметку 25, мы ушли вновь в зону экстремального страха, на рынке есть некоторая разнонаправленность, в основном красная динамика, некоторые альты отскакивают в зеленую зону. Индикаторы по главной криптовалюте показывают зону продаж. Индекс alt сезона опять зашкаливает, показывает отметку 96. Давайте сразу посмотрим на доминацию. Доминация сейчас у нас в нисходящей динамике. Видим, снижение продолжается. Активный красный денежный поток на индикаторе Cypher B. И я думаю, пока еще мы будем чуть-чуть... Находиться в этой зоне и пытаться отыграть все-таки в нисходящей динамике, однако по-прежнему считаю, что не за горами, после того, как закончится история с хардфорком и отработаются слухи, далее на новостях начнутся продажи по эфиру, я думаю, что мы будем по доминации прирастать. Также хотел бы обратить внимание на ликвидации за последние 24 часа. У нас было ликвидировано 28 с небольшим тысяч трейдеров на общую сумму почти 82 миллиона долларов. И в основном потери несут, конечно же, шортовые позиции. На сегодняшний день у нас незначительные ликвидации. Рынок находится в некоторой стагнации. Давайте посмотрим, что у нас с короткими и длинными позициями, с их соотношением также за последние сутки. У нас с незначительным перевесом доминируют лонговые позиции 50,40%. Также хотел обратить ваше внимание на интересную картину, которая происходит сейчас на фондовом рынке. Обратите внимание, примаркет у нас зеленый, рынок у нас отскакивает. В целом, если посмотреть на глобальную экономику, то я думаю, что сейчас все рынки ожидают какого-то триггера. Либо в одну, либо в другую сторону. Мы с вами все помним, что... У нас сейчас происходит с намеками на рецессии в экономике США как главной экономики мира. Также хотел бы обратить ваше внимание на то, что сейчас происходит действиями Федеральной резервной системы. Мы с вами все знаем, что в ближайшее время, в 20-21 сентября, состоится заседание Федеральной резервной системы. Оно пройдет, скорее всего, в режиме истребинных настроений. Но, по крайней мере, на это сейчас указывают некоторые представители этой самой Федеральной резервной системы. В частности, задача Федеральной резервной системы сейчас взять под контроль инфляцию как минимум в Соединенных Штатах Америки. Индекс потребительских цен является самым эффективным показателем этой самой инфляции в стране. Высокие данные по индексу потребительских цен в июне привели к более высокому, чем обычно, повышению процентной ставки ФРС. Этот шаг привел фактически к сливу криптовалютного рынка. Биткоин, который тесно связан с традиционными технологическими акциями, с технологическим сектором, пережил худший квартал за последние 10 лет однако более высокий чем ожидалось индекс потребительских цен в июле не оказал такого же влияния на фондовый рынок обратите на это внимание по мнению многих экспертов боязнь инфляции была уже заложена в цену если фрс сохранит свою агрессивную позицию в сентябре то рынок криптовалют может столкнуться с еще одной крипто зимой либо с более серьезной просадкой и дополнительной капитуляцией по всем направлениям нашей индустрии давайте сейчас мы посмотрим что у нас произошло в части майнеров и мы с вами уже об этом говорили если посмотреть Смотреть на индикатор ПУИЛ. Этот индикатор показывает добычу биткоинов с учетом 365-дневной средней скользящей. И обратите внимание, как он четко отрабатывает циклы. Верхняя красная зона это цикл перегретости И зеленая зона это цикл капитуляции Но при этом этот индикатор неоднократно Уходя в зеленую зону капитуляции Пытается выйти из нее и еще раз Делает ретест Мы с вами это можем наблюдать и в 2012 году Обратите внимание уход вниз в капитуляцию Выход, уход еще раз, выход и еще один Третий ретест зоны капитуляции Потом только было какое-то подобие роста То же самое происходило у нас и в 2015 году Уход в зону, выход и снова возвращались Также мы видим это и в 2018 году году уход выход и снова ретест меньшей глубины чем предыдущие периоды но все равно он был также то же самое произошло у нас и в период корона дампа уход выход и снова ретест и обратите внимание сейчас в июле и в июне 2022 года у нас был уход в эту зону выход из нее снова ретест уход в зону капитуляции в июле после чего выход и сейчас нас может ожидать еще один такой же ретест но капитуляция майнеров на мой взгляд уже произошла об этом говорит очень много индикаторов различных в том числе в последнем обзоре мы с вами говорили об индикаторе хэш который тоже показывал нам как раз таки эту самую капитуляцию майнеров И если мы с вами посмотрим на этот индикатор то мы с вами обратим внимание что на дневную таймфрейме этот индикатор очень четко показывал зоны этой самой капитуляции подрисовывая вот такой символ каждый раз когда появлялся этот символ через какое-то время начинался большой или маленький разные абсолютно но однозначно рост но ожидать того что рынок может спуститься еще ниже мы вполне себе вероятно можем потому что сейчас на канале у меня в телеграме публикуются данные последнего недельного отчета от glass note и этот отчет говорит сам за себя сейчас внутренняя сетевая активность очень слабенькая и если говорить о выводах экспертов по этому отчету. Но по мнению аналитиков Glass Note, инвесторы из различных, как с различным размером кошельков, распределяли во время недавнего ралли, которое прошло выше среднего значения цены реализации, распределяли свои активы. Недавний рост цен также не смог привлечь значительную волну новых активных пользователей, что особенно заметно среди розничных инвесторов и спекулянтов. Ежемесячная динамика обменных потоков также не предполагает новой волны инвесторов, входящих на рынок, что предполагает относительно вялый приток капитала. Нынешняя структура рынка, безусловно, сопоставима с медвежьим рынком конца 18 го однако она еще не имеет разворота макроэконом экономического тренда в плане прибыльности и притока спроса, необходимого для устойчивого восходящего тренда. Таким образом, текущая фаза консолидации дна цикла наиболее вероятна, поскольку биткоин инвесторы пытаются заложить более прочную основу с учетом сохраняющейся неопределенности и неблагоприятных событий в макроэкономическом фоне. То есть речь идет как раз таки о том, что мы с вами только что сказали Инвесторы сейчас не проявляют особой активности Инвесторы сейчас очень слабые Активные адреса не прибавляются, не растут И это говорит о том, что рынок все еще слаб И вероятность того, что рынок ожидает дополнительных каких-то триггеров в одну или в другую сторону Очень высокая И мы сейчас с вами можем это наблюдать на графике цены Если мы посмотрим на биткоин сегодня то Нам будет абсолютно очевидно, что биткоин сейчас находится в абсолютной неопределенности Обратите внимание, как выглядит сейчас график хайконеши за последние несколько дней у нас идут свечи неопределенности то есть сейчас рынок в абсолютной неопределенности то же самое можно видеть на краткосрочной динамике обратите внимание как выглядит 6 часовой график у нас одна свеча додже сменяется свечой волчком потом опять доджи опять волчок и незначительные отскоки в одну или в другую сторону то есть фактически рынок абсолютно точно стоит на месте если мы посмотрим на 6-часовой таймфрейм то мы видим активный красный денежный поток в целом у нас конечно медвежье настроение но при этом цена средневзвешенный объем находится уже в перегретости что не позволяет рынку вырваться и очень медленно волна моментума двигается снизу вверх также в неопределенности находится индикатор кок если мы посмотрим с вами на дневной таймфрейм то он с большей долей вероятности нам намекает на то что мы будем двигаться вверх но опять-таки Кривая кога не ушла в нижние значения. От того, как будет двигаться сейчас в плане макроэкономики в целом рынок и настроение, будет зависеть от и то, как мы будем двигаться на криптовалютном рынке. То есть я имею в виду, что даже незначительные толчки, они могут, конечно, придать какого-то импульса для рынка, но в целом повлиять на то, чтобы рынок закончил период формирования дна, и можно сказать, что завершил ту самую капитуляцию, которую все уже давным-давно ожидают. Имеется в виду не только майнеров, но и инвесторов, которые еще остались на рынке, по-прежнему удерживают свои позиции. И их можно считать достаточно крепкими руками. То есть крепкие руки до конца с рынка не вымоты. Соответственно, когда эти руки вымываются, только тогда идет приход новых инвесторов. И рынок начинает оживать новым периодом накопления. Давайте посмотрим на более младшие часы. Двухчасовой таймфрейм нам тоже сейчас показывает неопределенность. Мы немножко пытаемся то отрасти, то Посмотрите, как мы двигаемся за последние несколько дней. То есть, начиная с 20 августа, мы точно находимся в боковой динамике. Поэтому сейчас какие-то резкие входы в позиции. Я бы, наверное, от этого воздержался. Небольшая волатильность на рынке не придает уверенности для того, чтобы определять, в каком направлении эти позиции открывать. Сейчас на двухчасовом таймфрейме с большим намеком у нас красный манифлоу уходит в зеленую зону, поэтому в большей степени могут быть попытки прироста в рамках этого канала до отметки примерно 21 21.650-21.700. Нижней границей сейчас узкой консолидации выступает отметка 21.130 примерно. Если смотреть на 6-часовом таймфрейме, то эти же зоны консолидации немного расширяются, верхняя граница, по-прежнему 21500-21600 где-то в этой зоне, а нижняя граница может уйти чуть-чуть поглубже, на отметку где-то 2800-2900 и даже достигнуть отметки 2600 нижняя граница. Вот так сегодня выглядит рынок, всем спасибо, кто досмотрел это видео до конца, обязательно подписывайтесь на канал, если вы еще не подписаны, ставьте лайки, оставляйте комментарии. Ну а с вами был Гоша, канал Индекс Рейд, и до новых встреч.